Томаты являются одной из самых любимых и популярных культур на наших участках. Разнообразие сортов и гибридов просто поражает воображение. В наших условиях томаты выращивают, конечно же, через рассаду, чтобы получить более ранний урожай, и чтобы урожай успел созреть до наступления холодов. Прежде чем высевать томаты на рассаду, нужно определиться со сроками посева. И они тесно связаны с нашими климатическими условиями, с расположением наших дачных участков, а также со сроками высадки рассады в грунт либо в теплицу. Например, мой участок находится на западе Минской области, а значит томаты на рассаду я буду высевать в начале марта. Для открытого грунта я их буду высевать еще позже, примерно в конце марта, а высаживать в открытый грунт лишь только в конце мая, когда уже не будет угрозы весенних заморозков. Также нужно учитывать возраст рассады, то есть тот возраст, когда она высаживается в открытый грунт либо теплицу. У томатов это обычно 60-65 календарных дней. К этому сроку рекомендую прибавлять примерно еще 5-7 календарных дней, если вы пикируете рассаду, то есть пересаживаете ее в отдельной емкости. Почему мы делаем так? Потому что мы вынимаем рассаду из общего ящика, нарушаем корневую систему и затем растению требуется время, чтобы прижиться на новом месте, укорениться и начать развиваться. То есть на 5-7 дней вот эта рассада пристанавливается в своем росте и развитии. Поэтому всегда, когда я отсчитываю время посева семян, я добавляю... 65 дня, еще 7 дней. Исходя из всех вот этих вот данных, рассаду томатов для теплицы я буду высевать примерно 5-8 марта, а высаживать в теплицу ориентировочно 10 мая. Для открытого грунта на рассаду я буду высевать семена томатов лишь в конце марта, а высаживать в конце мая. Далее нужно определиться с грунтом для рассады. Он должен быть легким, рыхлым, плодородным и сбалансированным по всем основным микро- и макроэлементам. В нем должны содержаться как основные элементы питания – азот, фосфор и калий, а также различные микроэлементы – это и цинк, и бор, и железо, и другие. И только в этом случае растения будут получать полноценное питание, а значит и полноценно развиваться. Если же ваша рассада будет ощущать недостаток хотя бы одного из этих элементов питания, микроэлементов, то хорошего урожая не ждите. Кроме того, грунт должен быть чистым от семян сорных трав и различных фитопатогенов. Чтобы рассада развивалась полноценно и ей хватало питания на весь период выращивания, то есть до момента посадки в теплицу, ей нужно подготовить сбалансированный и питательный грунт. И его я делаю самостоятельно из недорогих и доступных компонентов. Итак, за основу я беру грунт травень который состоит из раскисленного верхового торфа с добавлением перлита и с различными микроэлементами, которые необходимы для развития рассады. Этот субстрат уже обеззаражен и содержит специальный увлажнитель, который впитывает и отдает влагу растениям, а также препятствует уплотнению почвы. В субстрате содержатся все необходимые макро- и микроэлементы, которые будут питать нашу рассаду. Но для того, чтобы активизировать всю почвенную микрофлору, я добавляю к этому субстрату биогумус – его можно приобрести в магазине, а можете использовать обычный компост с вашего участка. Пропорции для приготовления грунта следующие. Две части субстрата травень и одна часть биогумуса. Все это перемешиваем, увлажняем водой. Можем дополнительно внести триходерму, если вы используете необеззараженный компост. И грунт готов к посеву семян. Субстрат травень в вот этой пачке будет снабжать рассаду всем необходимым питанием. А биогумус его усилит и активизирует почвенную микрофлору. В итоге рассада будет развиваться крепкой... Крепкой, крепкой и корнастой. Корнастой. В таком грунте рассада томатов будет развиваться полноценно, даже без подкормок или с их минимальным количеством. Далее нам все приступить к обеззараживанию семян. Конечно же их можно обеззараживать различной химией, но зачем нам это делать, когда под рукой у нас есть доступные биопрепараты. Например, классный биопрепарат на основе сенной палочки. Сенная палочка в этом случае проникнет в растение, в корневую систему и будет улучшать питание, а также защищать нашу рассаду от различных заболеваний. Чтобы обеззаразить семена и обеспечить здоровье рассады, возьмите два ватных диска, увлажните их водой, насыпьте туда семена и добавьте пару гранул с сеной палочкой. Сложите два диска вместе и поместите в баночку. Закройте и поставьте на прорастание. Примерно через 4-5 дней появятся корешки. Возьмете эти семена и посеете в грунт. Рассада будет развиваться здоровой. Последний этап это посев. Для посева можно использовать как обычные емкости, общие, так и отдельные стаканчики. Глубина посева семян томатов примерно сантиметра полтора. Высеваем семена и сверху засыпаем грунтом. Затем проливаем водой и помещаем эту емкость в пакет. Ставим на подоконник на прорастание. Пакет в этом случае либо пленка обязательный, чтобы не было иссушения почвы. И конечно же не забывайте про температурный режим, ведь для прорастания томатов нужна высокая температура, хотя бы 20 градусов, а лучше плюс 25. Как только появятся всходы томатов, обеспечьте ей хорошее освещение. Первые 5-7 дней рассаду томатов нужно подсвечивать круглосуточно, а в дальнейшем примерно 12-14 часов в сутки. А в конце ролика хочу поделиться с вами несколькими интересными фактами про томаты. Самый большой помидор был выращен в штате Висконсин США и весил 2 килограмма 900 грамм. Представляете, какой гигант. А еще хочу рассказать, что томаты производятся во всем мире в огромных количествах. Примерно 60 миллионов тонн томатов производится ежегодно во всем мире. А еще в плодах томата содержится гормон счастья, серотонин. И регулярное употребление томатов повышает настроение. Поэтому... Обязательно высевайте семена и будет вам счастье. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!